Я Жора, я белорусский анархист в изгнании в Варшаве. Вот. И это видео, наверное, второе видео из запланированной серии видео с интервью с различными активистами и активистками. вот. Собственно, сегодня у меня двое гостей, но сейчас они сами представятся и про себя расскажут. Наташа, начинай ты. Меня зовут Наташа, я соорганизаторка только сами вот все что я могу себе сказать активистка анархистка да меня зовут Слава я такой же белорусско кожора. и сегодня специально для него я подготовил маленький сюрприз я думаю он был обраду я а -а -а -а. открыл эту футбол блять это это понимаешь все специально для тебя и застегнула брат. Ну, ну ладно, оставим сегодня рекламу организации, которая сегодня почти не существует, будем рекламировать А вот это чудное существо, оно будет представляться или нет? Это Семен. Он очень любит торговать ебалом, поэтому вот. Окей, тогда перейдем к следующему вопросу. Собственно, как вы докатились до такой жизни, как вы стали либертарными активистами и активисткой? Да, да. Можешь, Ладно, я думаю, мы поняли вопрос, просто у нас пролагивания есть небольшие, и из-за этого иногда плохо слышно. Если говорить про вообще активизм и про все остальное, то... Ну, я еще в Беларуси, когда жил, там, занимался какими-то беганиями, блядь, по городу ночью, <свят> о чем никому не надо знать, конечно, а, еще какой-то деятельностью, там, и постепенно начинал в какое-то открытое, да, типа, выходить в меди и все остальное. Потом переехал в Россию, год тут сидел на жопе ровно, ничего не делал, типа, вообще ни в чем не принимал участие. А потом мы решили, что очень классно было бы открыть пространство, типа, свое, потому что за даже год вот этой жизни в Москве мы столкнулись буквально с тем, что некуда пойти, чтобы организовать что-то такое, что нам хочется, что нам нравится, типа, начиная, вот, там, мероприятие по полицейкам, заканчивая тусовкой какой-нибудь просто, где можно отдохнуть, друзья. Так. Надеемся, что все окей, все слышно. Все прекрасно, слышно, жду, что ты расскажешь. Так. А может мы с телефона попробуем зайти. Давай. То есть вы меня Я сейчас не ним... слышали? Тебя очень плохо слышно. Мы Но сейчас попробуем мы сейчас подключиться перезайла. с другого устройства. Да. Да. У меня зарядки нет. Ну это не проблема. Так. Так, ага, а мы, получается, смотрим с другого устройства. Так, ладно, пофиг, продолжим так. Я думаю. Ну слушай, вы можете быстро отключиться и, и просто вернуться, и все. Давай, да, попробуем таким макаром сделать сейчас. Да, у нас тут небольшие технические неполадки, то есть это первый стрим, я так понимаю, и у меня, и у ребят, поэтому что-то немножко пошло не так, но сейчас, я надеюсь, они вернутся. Ну что, меня лучше слышно? Раз, раз. Все, отлично. Это хардбас, все в спортивках Адидас. Все слышно? Отлично. Кстати, слышно стало лучше, видно <как> тоже. Блять, <как> <как> Девочки, <как> <вы упали. как> Девочки, вы упали. Девочки, вы упали. Так, поднимаем. Все. Ну, в общем... Блять. <как> <как> <как> <как> Переверни просто Телефон. Вот так, вот, переверни, на там внутри. Сейчас мы все устроим. Секунду. Это ты перек... у нас авария. Да, девочки, у нас авария. Это не то переключение, это переключение между фронтальной камерой. Да? Да. Смысл? Да. Я почти уверен в этом. Сейчас мы сделаем систему. спрашивают тему эфира? Вот у нас сегодня интервью с культурным проектом из Москвы, пространством, только сами. Очень культурно мы, конечно, сейчас выглядим. Но особенно ты. Я тоже сейчас буду. Беларушин... Так, ну что, ты представился, хочу... теперь ты представляйся. Точнее, рассказывай о своем пути в либертарный да, активизм. За примерно три года до того, как мы открыли пространство только сами, мы сидели с Наташей четвери, многие ее знают, Джора, наверное, тоже. У я нее еще... Он концерты и делал. Ну, поэтому я говорю. Мы сидели у нее дома и были в глубочайшей депрессии и спрашивали друг от друга, какая у нас мечта. И сошлись на том, что открыть какой-то социальный центр там, помощи людям было бы круто. Концепция была очень плавающая, гибкая. Мы много обсуждали, где бы мы могли это сделать. Мы даже смотрели... Uh, сколько будет стоить снять гараж, вот. но тогда uh, у нас были, к сожалению, ну, у меня конкретно, например, был абьюзивный партнер, который говорил, что у нас ничего не выйдет, uh, у Наташи была примерно та же ситуация, насколько я знаю, и мы, это все заглохло на три года, потом мы с ними расстались, и стало так легко и просто, и мы такие, о, класс, давай начнем мониторить цен а? и скопим 200 тысяч рублей российских. На то, чтобы открыть. Блять. Слава! А я тут при чем? Все. 200 тысяч российских рублей отделяло нас от мечты. Девочки, вы вышли из объяснявных отношений. Да. И мы копили-копили и ничего не скопили. И к тому моменту, как я увидела это объявление на Циане, что сдается какой-то там обосранный подвал, затопленный за там копейки в центре Москвы, возле Арбата. К тому моменту у нас было ровно 0 рублей, и нам пришлось занимать эти деньги, а мы копили их полгода, вот эти 0 рублей. Мы заняли деньги, сняли подвал, зашли в него с мотивацией сделать ремонт, поплакали, мы ну и начали делать ремонт, делали его полгода потом, и теперь все хорошо. Но... Тогда давайте. Я хотел сразу спросить, на каких ценностях базируется проект. Но давайте, может, вы лучше расскажете для начала про ремонт, потому что я видел эти фотографии помещения до, и я вообще не представляю, как вот из этого можно было сделать то, что получилось. Это было невозможно. Быть, без огромной поддержки людей, которые привозили нам стройматериалы, приганили, где-то доставались помоек. Uh, и это невозможно было бы, если бы мы на все, все свои выходные от работы и все свое послерабочее время не тратили бы на ремонт. Потому что, когда мы принимали подвал, мы понимали, что за такие копейки в центре Москвы это будет полный пиздец. Uh, я могу рассказать историю о том, как я поняла, что нам будет очень тяжело. И я ее расскажу, конечно же. Давай. Я пришла через три дня одна в подвал. Чтобы посмотреть, что там да как, открываю дверь, а там из трубы, а подвал, кстати, 1899 года, как и дом. Советно. Это было в 19 веке, вот. И как из трубы, которая не менялась, это уже 19 века, такая чугунная, хлещит кипяток прямо на инструменты, которые мы туда завезли электрически. И я одна, и я смотрю на это, на фонтан кипятка, и я бегу, беру какое-то ведро. Начинаю эти, этими ведрами кипяток таскать, а то услышал сосед, точнее он услышал не это, а мои рыдания и крики. Сука, как жить? Пошло на все нахуй, да забирайте свой подвал обратно. Он услышал это, прибежал и очень сильно мне помог с выносом кипятка и вызовом сантехников, потому что я была в истерике. И после этого я поняла, что работа... Предстоит... О, девочки, Блядь! вы снова упали. Пап, еще раз ты пошевелишься? Блядь, все, тихо. Все, Слава просто ногами спешевелит. Короче. зачем я остановилась? На от... соседе, который помог. <свят> да. И этот сосед, он так проникся моими рыданиями, что он подарил нам осушитель практически бесплатно вот, для подвала, потому что там было 99% влажности. Первые полгода ремонта, ну, не полгода, три месяца, первые три месяца ремонта проходили во влажности 99%, почти как в бассейне. Было лето, жарко, там в подвале было плюс 30, 99% влажности, мы все мокрые, и льем бетон. Вот. Он подарил нам осушитель, и стало хорошо. И, ну, кстати, вот эта вот первая штука, которая дала понять, что если что, если даже мы окажемся в беде, если у нас будет какая-то проблема, то всегда найдется какой-то человек, который нам поможет, даже если это просто сосед, просто и так и происходит до сих пор. Я не знаю. Да, много много вообще было помощи от каких-либо соседей. то есть понятно, люди, которые разделяют те же взгляды, что и вы, это окей. Okay. а со стороны сторонних людей. Жор, соседей на самом деле было достаточно много помощи. Я хочу рассказать про то, что когда к нам приходили эшники. Uh -huh. продавщица их сала нахуй в соседнем магазине, у которого -магаз... мы покупаем... Бело магазине белорусских товаров, да, покупаем белого, она говорила вы мрази там псы режима, уйдите не трогайте моих ребят, а когда приехал серб с а, отрядом полиции, а, соседки выходили там с собаками, там просто с детьми и кричали на этих мусоров, говорили, отстаньте от ребят, они там книжки читают, что вы приперлись, этих городских сумасшедших, а именно серб, слушайте. Вот. А по поводу именно людей, которые занимаются активизмом и которые должны были бы нам помогать, тут, конечно, ситуация двойственная, потому что, ну, на мой взгляд, до ремонта я ожидала, что будут помогать одни люди, в итоге помогали абсолютно другие какие-то не прям активисты. Вот. Да. я думаю тут так я влезу в кадр я думаю тут стоит просто перейти к тому как вообще сформировался коллектив потому что ремонт в этом типа очень сильно помог и в принципе был стал базисом каким-то для того чтобы коллектив собрался изначально у нас было 4 человека в тс которые типа мы такие мы собрались условно ну, близкими друзьями сказали, все мы делаем начали делать ремонт и, типа, первый день ремонта, ну, человек 30 к нам пришел, чтобы ты понимал. Все 30 человек были заряжены, блядь, как не знаю кто, красить стены. На следующий день ремонта пришло 10 человек. Еще потом пришло 5, типа. Потом уже мы основным почти составом, иногда двое-трое постоянных людей приходили, оставшиеся полгода делали ремонт. Иногда были ситуации, что кто-то залетал к нам, но как будто бы... Было ощущение, что просто отметиться, может быть. Ну, то есть, что вот я пришел, помог, я пообещал еще прийти много раз, и больше никогда не пришел, и было немножко обидно. Вот. Но были люди, которые нам прям серьезно помогали, то есть после своей же работы приезжали, там бетон месили, что там заливали, делали вот эти... Ой. Короче, да, типа из тех людей, которые больше всего делали ремонт которые с нами смогли сработать, ну, в стрессовой ситуации, в принципе, и сформировался коллектив, который сегодня существует. То есть нас на данный момент 9 человек, по-моему, это вот все 9 человек, которые прошли, типа, вместе полугодовой ремонт. Типа, если во время ремонта люди не типа, поругались, ну, ну, а там а мы ругались, ну, точнее, если не разосрались прям конкретно и смогли дальше друг с другом работать, мы решили, что это отличный маркер для того, чтобы, ну, типа, вот этот человек точно, типа, с нами пойдет и дальше. Вот. — вот Короче, всё. ремонт — это хороший тимбилдинг. — Да, вообще, стопроцентно. Он абсолютно не соответствует всем современным ценностям, вот этой нетоксичности, <laughs> вот этого, вот блядь, дружественного отношения. — Нет, мы сначала пытались, мы сначала первый месяц честно пытались очень вежливо разговаривать друг с другом и там всякие штуки типа «Ой, принеси, пожалуйста, шуруповерт. Ой, это не тот шуруповерт, принеси, пожалуйста!» А вот к концу ремонта концентрация посыланий нахуй была максимальная просто. Но ну, всем было весело, и никто не обижался, потому что мы слали нахуй друг друга обоюдно, и все было супер. И если ты можешь послать человека нахуй сто раз за день, он тебя 150, и вы после этого все еще друзья или подруги, ну, мне кажется, что можно с этим человеком хоть куда идти дальше. Справедливо. А среди вас вообще кто-нибудь профессиональный строитель был? Или mm. вы просто всего с Ютуба научились? Или может ну, вы там... А. И это просто ты, тыканье пальцем в небо. У нас было максимальное количество ошибок, которые мы совершали в ходе ремонта. Прям фатальных. Блядь, да, это очень смешно. Очень фатальных ошибок. Ну, типа, таких, как, ну, если бы мы их не сделали, мы бы закончили, может, на три месяца раньше ремонт. Вот. Ну, то есть мы там почитали какие-то форумы, там что-то посмотрели, и кто-то пришел э, какой-нибудь скинхед экспертным взглядом глянул, сказал, да я у там деда своего на даче такое делал, я сейчас помогу, я сейчас поруковожу, а потом мы такие, блядь, что мы сделали вообще, как это исправить? Ну, вот так и двигался ремонт в итоге. Вот. Профессиональных строителей не было, и никакой подготовки. Типа, ну, ну, вот у нас только люди с образованием но среднеспециальным, Электричеством занимались, которые вот в этом разбирались, потому что в щиток лезть на ну, его нахуй, типа, без знания. Справедливо. Вот. А и на самом деле, типа, ну, я не знаю, я один раз в жизни церковь строил, лично. И еще там, ну, на самом деле, кто что по мелочи умел, если умел, то типа так и работали. У нас там, типа, из ошибок одна из самых смешных, это как мы короб делали, чтобы трубы спрятать, у нас же водопровод по всему подвалу. Сделали короб, а он, блядь, под угром 30 градусов шел. То есть он расширялся к концу, этот треугольник получился вместо прямоугольника. И вот типа на такие... Да, а короб начинал делаться из металлопрофилей. И то есть нам пришлось потратить неделю где-то, чтобы разобрать эти металлопрофили обратно и собрать заново. Потому что мы прям на века металлопрофили прикрепляли болтами там и так далее. Тут У. выше человек спрашивал, сколько раз вы стену переделывали. Шесть. Больше. Сколько? Шесть официальных раз мы переделывали стену. Жестные. Показываю пять. Шесть. И два или три неофициально что-то там докрашивали, подкрашивали, там 30% стену, условно. Ну, то есть. А сейчас мы хотим... Ну, у нас в планах сейчас будет инсайт чисто для людей, которые смотрят, которые нас настолько любят, что смотрят сейчас этот стрим. Мы хотим очень на Новый год открыть сбор Наконец-то на э, гидроизоляцию для стен. Она стоит 17 тысяч рублей на наш подвал российский. Вот. И... Ты ему в злотой переводим эти белорусские рубли. А ладно уже! по золоту? Короче, и мы хотим уже разделаться с этими стенами, по которым ползет ржавчина, потому что прямо за нашим подвалом находятся арбатские катакомбы, по которым должен был Сталин убегать из Москвы. И оттуда постоянно идет, короче, в сырость в наш подвал. И осушитель как бы справляется, но стена там мокрая внутри. И нам нужна гидроизоляция, чтобы вот так вот захреначить, и чтобы у нас стены были не с желтыми пятнами, а белые, кристальные, чистые, красивые. Вот. Да, Засидите да. стену и захватывайте катакомбы. Да. Мы хотели. Да. Совет для всех будущих организаций, которые будут брать нас пример, делайте ремонт сразу в стиле да. Так быстро, проблема впадает. <с oriented> то есть вы, получается, вообще каких-то сторонних специалистов не приглашали, только сами? Ну а куда? Только сами, во-первых. А во-вторых, денег-то не было. У нас реально ну, половина материала, половина электроинструментов была либо с помойки, либо кто-то нам на время давал. Либо сосед делился. Ну то есть там вообще... Но при этом на бабке мы хорошо встали блядь, во mm -hmm. время ремонта. Типа, из-за того, что он был в пиздеце, нам этот арендодатель сказал, что я вам дам две недели каникул. А две недели каникул ремонт на такой подвал, ну, это нихуя немного И мы полгода по факту платили аренду, оплачивали материалы из Петровича. Product placement начинается уже сейчас. Там еще какие-то докупали постоянно штуки, и мы вот Особо не следили за бюджетом именно во время ремонта, потому что мы со своего кармана тратили, там со сборов получалось иногда что-то отбить, на очень маленькую часть, там, почти незаметную, но приятную. И мы посчитали, что мы тысяч на 400 типа, за весь ремонт потратили на аренду, на инструменты, на типа материалы, на все остальное. Это только то, по, по которым моментам у нас есть чеки. А, типа вот чеки там с Петровичей, со всяких доставок, -материалов и так далее. А так мы ну, в ней чеков очень часто ходили в магазин за саморезами, за шлифовальными дисками. Я думаю, там 1600 есть. Очень. Вот. Ну, короче... Человек таких не слышу, бля. Я <с пытаюсь просто пересчитать это как раз таки на какие-нибудь человеческие деньги. Типа доллары, злоты, евро. Но понимаешь, что нормальная такая сумма. Тысяч пять долларов или 50. Ну, нормально, нормально, тут уже машину купить можно, причем, ну, неплохую. Конечно, тачку можно было купить, но ну, у нас было сколько? Четверо, <смех> блядь. <смех> ну, типа, это было незаветно, потому что растянулось на полгода, и потому что мы ничем не занимались, кроме ремонта и работы. мы работали, а потом эти деньги в ремонт. Мы работали в ремонт и в энергетике. И все, и типа, как бы, ну... И в церковную лавку ходили, кстати. Там постные всякие пирожки были сяпы. Нас уже узнавали там. Ну, судя по тому, что я видел в Инстаграме, вы на энергетике потратили, наверное, половину суммы, которая потратилась да. на весь ремонт. Мы лоптом в какой-то момент закупали. Да. Так, хорошо, с ремонтом вроде разобрались, тогда вот, главный, в принципе, основной вопрос. Какая концепция самого проекта только сами и на каких принципах вот все это держится? Я, ты давай ну, начнем ты продолжку, а... получить? На подхватише. Да, на подсосе. Значит, так, изначально, какая у нас была концепция? Концепция была социальный эксперимент, и не более. А мы четверо выгоревших так и активистов были. Два мальчика, два девочки, выгорели, устали, страшно, как будто никому ничего не надо, как будто бы никаких результатов мы не видим. А, и мы собрались и, и сказали, типа, давайте, вот есть вариант, снять подвал, давайте снимем подвал, там будет все для всех бесплатно, все будет прекрасно, любой может высказаться, любой может книжку взять, мы любому поможем, к нам всегда там можно будет подойти, попросить любую помощь, там, мы там пробиваем кому-то юристов, мы пробиваем кому-то психотерапевтов, кто, вот на бар подходит и просит помощи, мы там... Все сделаем прекрасно и посмотрим. Будем ну, типа, строить прекрасную Россию будущего прямо здесь. Нет, твою мать, Короче, и мы будем существовать год. И если мы за этот год начнем окупаться, если мы не будем тратить свои денежки, если люди будут понимать, что мы из своего кармана платим за все это, и будут нам восполнять это припрайсом, донатами и так далее, а, тогда мы будем существовать дальше. Если нет, то мы едем к тебе в Европу, Жора. Вот. вот такая была. Европа не резиновая, кстати. Да-да-да, конечно. Если ты таких, как ты, не нашлось, мы там точно встроимся. Нет, на самом деле, тут, да, встроиться просто, если знаешь язык. Да. Короче, если про концепцию еще немножко говорить, то, ну, я просто сразу отвечу, например, на актуальные вопросы, которые еще не поднимались где-то в других интервьюхах, которые ты, может, не знаешь. Нам просто периодически пишут ребята, ну мы-то все участники, коллективы, участницы, говорим, что мы анархисты, по своим взглядам. То есть мы этого не скрываем, это вполне публично от наших ну, личных каких-то аккаунтов, интересов всего остального но при этом типа в самом пространстве нам не особо есть дело до политических взглядов людей то есть ну если они не но говорят пределах, да, да если они не говорят что нужно мигрантов блядь, там умигранчивать и все остальное то мы таких людей конечно ну не особо котируем вот но при этом мы и с социалистами много взаимодействуем у нас были марксисты прям марксисты у нас очень много всякой либеральной какой-то публики и Питера в том числе. И в этом, типа, кайф весь основной, что типа люди могут на, нормальных, э, на нормальной площадке. Нормальной... На анархических основах провести да. марксистские дебаты, как бы. Заряжаем людей, так сказать, анархизмом, вот этих социалистов, всех, которые к нам пришли. Я не знаю, у нас не особо много политической агитации внутри мы просто. Да, конечно. Только про Штирнера говорим. А, именно о том, чтобы, типа, ну, очень явная проблема, что в Беларуси была, ну, на моем веку, так сказать, что в России, в том, что очень много разряженных каких-то людей, каких-то инициатив, каких-то проектов, и которые в Фейсбуке, блядь, либо друг с другом срутся, либо в жизни друг друга отписывают от митингов и всего остального. Из-за того, что они просто банально не могут найти точки соприкосновения, еще что-то, или там у них какие-то личные контры, А вот мы, как площадка, хотели дать вот место, в котором можно вести диалог типа нормальный, открытый, типа свободный, без, без какой-либо хуйни и рукоприкладства. И пока это получается, потому что на самом деле ну, мы в основном ожидали какую-то субкультурную, может быть, публику на наших мероприятиях, но это со временем вообще не так стало. То есть у нас есть какие-то постоянные люди, какие-то люди, которые там может относить себя к субкультурам, но при этом, типа, коннекты тут вообще все там прям такой плавильный котел начинается очень интересный, как эти люди между собой взаимодействуют. Так что наши там анархические какие-то взгляды и все остальное, они вот лично наши, они а не всего пространства. Про принципы пространства у нас, типа, именно про открытость, там про горизонтальность, про все остальное, не про анархизм, как таковой, как идеологию. Вот. Хорошо, да, бак. и нам пишет, что вот вы анархисты, а почему у вас марксисты выступают тогда? Мы им говорим, мы открытая площадка, марксисты приходят, говорят, мы не можем отказывать людям в возможности высказаться по причине политические взгляды. Вот. Такие дела. Короче, можно сказать, что у вас просто открытая для всех более-менее прогрессивных людей площадка. Да, Это да. Это очень коротко. Отлично. Ну и я вот послушал, у вас получилось лучше, чем у нас когда-то в Барановичах, ты помнишь. Yeah. Да, потому что нормальные э, люди к нам из-за из из пределов какой-то субкультурной тусовки практически не приходили. На этом все, в принципе, и закончилось. Ну вот, вам повезло, с чем мы поздравляем. Да, у нас... А, будет, э, подождите, я не договорились. Ну, сейчас я закончу, типа мысль. Генератора, генератора, хочет, видимо, следующий вопрос задать. У нас приходят люди, начинают профессоров вышки каких-то. Э, то есть прям дядечки-дядечки. заканчиваются крипачками, оперными певцами там и так далее и они все собираются в одном месте, и когда и у нас после каждого практически мероприятия есть дискуссия, и когда начинается дискуссия, и они начинают там между собой сцепляться языками, потом на следующее мероприятие они уже приходят, там вместе они уже дружат, потому что они да, обменялись контактами, списались там и так далее, любят наше место за то, что они тут познакомились, и нам так приятно, вот, ну, что такое происходит. Что это не просто вот, тусовка для своих конкретно, это... хотя это было бы тоже, наверное, круто, которые все друг друга знают, все хорошо там и так далее, а что это место, где люди реально знакомятся, налаживают горизонтальные связи э, и разрастаются такой сетью, очень красиво. <связывая> да, ну это очень классно, как бы это то, что мы когда-то хотели сделать в своем городе, но к сожалению а? все пошло немножко не так. Вот, а у меня такой сейчас вопрос, а... То есть, как я понимаю, мероприятия проводятся не вы, а какие-то сторонние спикеры в основном? Нет. Ну, Почти а... все мероприятия проводим мы в месяц, где-то два мероприятия предложено. Ну, не угу. скажешь. Ну, ладно, я... Да продолжу. нет, ну, ну хорошо, я выскажусь первое. Иногда бывают месяцы, в которых 3-4 мероприятия лекторы сами пишут, говорят, я хотел бы вас выступить. А вот с марксистами это был сразу курс. Ну, типа, там социалисты, РСД говорят, мы хотим у вас проводить дебаты там четыре раза или три. вот. Ну, то есть обычно это 2-3 предложения в месяц, что вот мы хотим у вас это провести, мы хотим то провести, а в остальное время мы судорожно соображаем, кого бы позвать, кого бы пригласить, чтобы организовать такое, чтобы всем интересно было. И если мы ничего не придумаем, мы делаем кинопоказ. Все. Uh -huh. uh -huh. Как у вас вообще вот проходит это обсуждение? Какое мероприятие делать? И позволять ли вот людям, которые хотят что-то провести, проводить это мероприятие? Теперь я отвечу на вопрос. По обсуждениям все достаточно легко, потому что у нас обычно либо есть какие-то уже наработанные контакты. Кстати, вот со временем, что стало хорошо, по-моему, что один из таких движущих механизмов вообще пространства, это то, что нас начинает узнавать публика, и становится больше запросов на проведение мероприятия. То есть полгода на своих мероприятиях мы бы никак не вывезли. А вот этот месяц и следующий уже, начиная, ну, люди сами нам пишут, сами просятся. А про допуск, недопуск, Ну, вот у нас есть прописанные принципы, типа во всех наших соцсетях, вот есть принципы. Если это мероприятие, и ты, как человек, в принципе, отвечаешь этим принципам, пожалуйста, никаких проблем. Вот. Мы только, может быть, не знаю, насколько это иерархично, не иерархично. Мы просто иногда людям, которые там условно первый раз что-то подобное делают, или у кого мало опыта в этом, мы просто со стороны людей, которые постоянно в этом варятся, можем дать какие-то наработки, советы, все остальное, как это больше в медийность выйдет, или как это будет просто комфортнее внутри мероприятия. А так мы, наверное, с моей личной стороны, один из главных типа пунктов успеха нашего, да как проекта, это когда... Оно сможет существовать автономно, абсолютно типа без нас в плане проведения мероприятий. Когда мы будем нужны просто как площадка, как что-то, что предоставляет услугу да, в какой-то мере, но при этом люди сами абсолютно варятся в этом, типа сами между собой что-то организовывают, собираются, разбираются вот это было бы очень клево. Ну, пока мы на каждом мероприятии присутствуем, на каждом мероприятии мы готовим кухню. А, вот последний раз было первое, по-моему, мероприятие, на которое сам организатор приготовил кухню. Да, на фримаркет. Да, на фримаркет. Вот человек, который предложил этот фримаркет концепцию. Мы ему нарисовали афишу там наша дизайнерка. Он написал сам анонс и сказал, я приготовлю кухню сам. И это было так приятно, так хорошо, потому что мы так устали готовить перед каждым этим мероприятием, огромное количество еды везти ее куда-то и еда была супер вкусная и мы очень рады. Я, насколько помню, вы, кажется, где-то писали, что у вас еда постоянно не окупается. Это так? Это так. Еда у нас по фри mm -hmm. uh, Все, что кидают uh, за еду люди, все идет на аренду. Ну, то есть мы uh, в последний месяц, благодаря человеку, который, видимо, присутствует сейчас на стриме, uh, мы получили донат. Да, Митя едки. Митя едки и этот Шумер, фестиваль, просто респект огромный. Они да. нас очень сильно подогрели. Они нас подогрели, поэтому в этом месяце мы прям чуть-чуть расслаблены, отложили в копилочку хоть что-то, а в остальные месяцы у нас просто ну, мы постоянно скидывались под конец месяца на аренду. Ну, то есть мы даже не думали о том, чтобы окупать еду. Мы такие, хотя бы аренду. Вот еду мы каждый просто на свое мероприятие покупает, вот, закупает еду готовит и даже не ждет обычно, что там что-то ему, ну, что-то это окупится, Нет, никогда. Мы себе не брали ничего из денег, которые э, на донаты кидали. Никогда. А даже когда у нас возникла такая ситуация, что вот наша дизайнерка, она замечательная, она просто супер. Ты видел же эти афиши, Конечно. Они вообще вот. Да, она под каждое мероприятие практически индивидуально разработ, разрабатывает эти афиши, и она параллельно работает, и все это она делает бесплатно, и кажд, на каждую афишу он тратит ночь примерно, чтобы ее нарисовать. То есть, и у нас три 4 мероприятия в неделю, и, короче, она пахала так пахала, и потом мы выяснили, что у нее, в принципе, ноль денег, и мы решили заплатить ей зарплату. И мы скинулись со своих, чтобы не платить до донатов, и заплатили ей зарплату. Это был единственный раз, когда человек только сам получил какие-то деньги. Она было меньше минимального размера оплаты труда, поэтому. тоже гордиться не После этого к вам придут с проверочкой и скажут: здравствуйте, а что это правоработников нарушаем? Да-да. Она не по ТК устроена, так что все. Тогда отлично. Вопрос следующий. Сколько всего у вас уже прошло мероприятий, и, собственно, ну. Сколько средняя посещаемость? Блять, посчитать... Ну, давай прикинем. У нас в месяц, в месяц, в среднем, в среднем 20 мероприятий. То есть, ну, вот так вот. Каждую неделю 3-4 мероприятия. Мы существуем уже... Ну, и курсы плюс, которым не, не, нет у нас афиш по курсам. Но у нас угу. есть Ну, где люди там приходят, собираются как-то еще Даже, да Да-да-да. Ну, больше ста... 100 скорее всего приближаемся к 150. Да, средняя посещаемость, ну, типа, на один из кинопоказанок к нам пришло два человека. А, это минимально. А максимально у нас и под 100 людей было человек, никто не помещался. И 80-70, и типа, ну, вот так вот. В среднем, я думаю, 20-30 человек, на которые мы рассчитывали, в среднем наш, наши uh -huh. сидящие места, вот 20-30 человек нам приходит на мероприятие. Сидящих мест около 35. Ну, чтобы комфортно, вот это на 35 человек. Но очень часто бывает, что если мероприятие интересное, вот приходит под 100 человек, а у нас уже нет ни записи, ничего, ну... И мы такие, блин, очень жарко. Очень жарко и негде сидеть. Вот. А на какие мероприятия больше всего людей приходит? На политические. Вот мы каждый месяц делаем по полицейские мероприятия, потому что это наша отдушина в проекте, ну, это как минимум моя, а, вот, не буду говорить за всех, а, это очень требует много ресурса, и поэтому мы делаем только раз в месяц, но вот когда делаем, мы там размахиваемся, назовем адвокатов каких-то, мы зовем, каких мы, зовем. А, мы связываемся с матерями политзаключенных по видеосвязи, там Висал плачет, все знают, что если политзечные мероприятие, будет круто, то этом менты, то мы будем там с ними бороться, мы будем говорить, «Уйдите, соседи выбегут, будут нас защищать». Чтобы весело, круто, и все напишут письма, вот так вот. Поэтому а... так... не протолкнуться обычно. Окей, okay. ну вот как раз уже и начали про ментов разговаривать, тут еще и до этого и про серп и звучало. Но самое интересное, это же, конечно же, менты. Собственно, в России вот последние несколько лет я смотрю, что ситуация с каждым днем все хуже и хуже. Мы, конечно, как бы... Ну, Беларусь и Россия там в разных степенях идиотизма друг друга обходят. У вас пока просто не за носки не сажают, но, блин, у нас до недавнего времени, до 20 -го года, так тоже не пытали. В общем, вопрос такой, как вот вы в этом совершенно враждебном, либертарном мире выживаете? И какие проблемы у вас с репрессивными органами возникали? И как их решали? Очень хорошо. Очень жаль, что вообще времени очень удобно для стрима. И Женя не может присутствовать. Женя звезда либералов, потому что она прекрасно умеет разговаривать с мусорами. Она просто говорит: уважаемый, вот, когда к нам приезжали какие-то люди из Следственного комитета и так далее, Женя брала на себя эту роль вот коммуникаторши. Нашла к ним и разбиралась. И когда Женя есть, все хорошо. Когда Жени нет, мы немножко паникуем. А так, не знаю, но мы хорошо справляемся. То есть те менты, которых к нам пригоняют Эшники, они такие, это просто ОВД Арбат. Это люди, которые сталкиваются только с пьяными подростками на лавках у метро. Они не понимают, что это такое, что происходит. Они говорят, а вы кто? А как вообще? Ой, интересно. А что у вас в библиотеке? Блин, э, уходим отсюда, а у тебя завербует Серега". Типа, они смешные, это всегда смешно. Мы их фотографируем со смешных ракурсов и потом делаем с ними коллажи. Ну, то есть, вообще, по сути, для меня конкретно, когда приходит мусора, я такая думаю, блин, класс. Сейчас будет что-то веселое. Сейчас начнется Сейчас вижу, пар... много, лайков, много в Инстаграм... лайков в Инстаграме, много репостов, все прекрасно. А, вот. Серьезно, каких-то серьезных, кроме того, что нам порезали провода э, от электричества, э, но ну, мы их сразу починили, все в порядке. Э, не было никаких серьезных там, провокаций. чего-то, ну, Замок нам сломали, но мы не знаем, ты это или нет. Вот. Пока все хорошо, ничего страшного не происходило. Просто они хотят нас пугать и пугают. Пугают, пугают, пугают, пугают, а мы не пугаемся, вот. поэтому. Ну, мы еще стоит, да, типа, уважать, момент, что мы хорошо подготовились юридически. То есть мы в какой-то из вечеров, типа просто сели, прописали все наши риски, которые нас могут ожидать, все какие-то пункты, за которые нас могут в теории прижать менты, типа все пути отступления, все бумажки, все не бумажки, все типа разговоры. И мы выработали какую-то схему взаимодействия, и по ней работаем, пока это получается. Да, Эш... и всегда у нас на связи есть наш адвокат, это увд Он дает нам советы в критических ситуациях, мы можем позвонить ему в любое время, он нам говорит, действуйте так, если что, я подъеду. Вот, и это тоже очень круто, спасибо огромное УВД-Инфо. ребятам. Донатьте ребятам, они сейчас в сложной ситуации, да. Поэтому мы чувствуем себя настолько в безопасности, насколько мы можем себя чувствовать в этом мире. И мы готовы к репрессиям, насколько можно быть к ним готовы. И мы все уже давно думали, обсуждали и так далее. И мы пытаемся ну, не загоняться, короче, по этому поводу. А сколько раз вообще к вам уже приходили менты, какие-нибудь там правые, еще кто-нибудь? Разный месяц. Была смешная ситуация, когда серб, он же общается с СМСками, со своими, ну, чуваками. Серб разослал СМСки, что они в этот день сожгут наше помещение. Типа, мы идем на поджог помещения. А, и, а мы об этом еще не знали. Хотя была такая мысль зарегистрироваться в Сербии, чтобы знать об их передвижениях, потому что это смешно. Вот. А, а нам же регистрация, но без любой проверки, просто свой номер телефона сбиваешь у них на сайте, и все, и ты как бы в Сербии. Вот. И, и, короче, ну мы еще не сделали еще. такого, поэтому... Да, вот. мы, конечно... Конечно мы... же, мы такого не делали. <свят> вот, и я вижу, идет, короче, мусор. Я думаю, ну, блядь, типа, сейчас опять... Он идет такой, Наташ, он меня по имени знает уже, настолько часто они к нам приходили, что они уже там нас по именам знают, основных э, людей. Он говорит, Наташ, не беспокойся, я тут вас от серба охраняю, они разослали смс что хотят нас жить. Я стоял все мероприятие, часа три или четыре, вот так вот, у, там, напротив входа в помещение, и я хранялась. Очень грустный был. К нему подошел какой-то пьяный мужик, вот к этому мусору, и говорит, «А это знаете кто? Это вот там они террористы, что-то экстремисты, и вообще там их надо сажать все!» И мусор ему говорит, «Да нормальные ребята, отъебись от меня, что бухой сейчас это заберут». У меня такой когнитивный диссонанс произошел, типа, ну блин, класс. А вы вообще как-то юридически оформлены или нет? Нет. Нет. В этом, наш... В этом и наше преимущество. Мы юридически оформлены как помещение для event-мероприятий. знаешь что такое? Это такое помещение, которое не требует государственной регистрации в госреестрах и так далее. Если только в нем ведется какая-то купля-продажа, какие-то денежные отношения, тогда его нужно регистрировать в налоговой и там, в реестре каком-то этих помещений. А если в нем не ведется факты купли-продажи, то как бы все хорошо, все замечательно, никакой купля продажи у нас нет, мы помещение для ивент-мероприятий, мы предоставляем площадку. А то есть... блин, ну это... Юридически это как ну, как лазейка. Как подвал, к котором собираются друзья. Все. То есть ты. Ну, типа, они же не могут в каждый подвал, где собираются друзья, какие панки-киша играть. приходите их к закрывайте. Вот. И вот мы в таком же ключе где-то оформлены. То есть мы где-то на уровне юридическом, типа, условные реп-точки бесплатные. Блин, ну это на самом деле очень интересно, потому что в Беларуси было очень геморройно. И когда у нас было учреждение. Пока мы ее регистрировали, и когда уже сняли помещение, заплатить был геморрой. Ты каждый раз просто на почте полчаса объясняешь, кто ты и какого хрена э, физическое лицо за э, помещение для юрлиц платит. И как это а можно? Для а тут классика. И для юрлиц. Мы зарегистрируем как физическое лицо, которое э, снимает площадку просто для ивент-мероприятий. Мужик, когда продавал этот подвал, он написал в объявлении, под ломбард, под ночлежку, под что угодно, заберите его у меня. Типа, вот примерно так. Но состояние у него было такое, что я не удивлен, что он его да, вот так да, отдавал. С арендодателем, кстати, тоже. Вот нам очень много где повезло, на самом деле. Вот в частности, с арендодателем. Мы его увидели один раз. Когда подписывали договор. То есть мы увидели его, подписали договор, он дал нам номер карты, на который скидывать деньги и ни разу больше не появлялся. Да, когда мусора пытались ему позвонить какой-то из раз, он просто трубку не взял, как и от меня, как и от любого участника или участницы коллектива, только сами. То есть мы просто перечисляем каждый месяц деньги мужику, и не знаю, жив он, мертв, типа, ну, вообще получают он эти деньги, не получает. То... Ну, главное, что он не стоит над душой, не спрашивает, а что у вас за книжка, а почему на ней какая-то штучка с буковкой А? Вообще нет. Он не, он не видел даже результат ремонта. В принципе, не видел, он ни разу не приезжал. Я понял. А получается, я слышал, что у вас какой-то идиотский очередной закон про просветительскую деятельность принимали, и я так понимаю, да. из-за того, что вы не зарегистрированы, он вас напрямую не касается? Нас он касается, мы под него попадаем. Там вопрос с этим законом в том, что под него подпадает что а, общение между людьми попадает под этот закон. Если батя <смех>, покажет что, сыну... Подожди, я вам, цитирую мо мои любимые ц... цитаты из этого закона. Любая передача знаний, навыков, умений. Вот. Да есть, это любой разговор, ты понимаешь? То есть, если батя учит сына, типа, забивает гвоздь, блядь, молотком, то он попадает по закону про проститутской деятельность, его нужно сажать. Это <смех> <там> не сажать, <смех> Хорошо, что в России так мало батя в семье так, что особо не страшно. Короче, там штрафы. Если у нас будет штраф за просветительскую деятельность, я считаю это достижение. Ну, типа, это типа, реально признание ну, наших это признание. это признание, да. Это такой Траф... вот вот такой большой лайк от государства. Типа, молодцы. Штраф выплатим, разберемся. Типа, ну, пока мы просто ждем, потому что еще, насколько я знаю, не было ни одного прецедента, чтобы по этому закону кого-то осудили. Вот. А вот эта э, хрень про иностранного агента, она вас, я так понимаю, не касается? Я просто, честно говоря, не особо понимаю, как ее выдают, но просто вижу, что выдают уже просто всем. Ты она, Да, она в том-то и дело, что выдается всем. Он постарался себя обезопасить хоть мы как хоть картка. Обезопасили себя от иностранных переводов. Никаких иностранных угу. переводов мы не принимаем на, на карточку только сами, а, потому что один белорусский рубль, попавший на нашу карточку, и мы сразу и на агенты. Вот. Серьезно? Да, это так работает. Если ты ведешь любую политическую деятельность, и у тебя есть политическая повестка, и тебе пришел любой донат из-за рубежа, любой, там один цент типа, ну вот все что угодно, а ты иноагент. Эта формулировка закона такая, что если ты финансируешь из-за рубежа, если есть доказанный, доказанный акт финансирования из-за рубежа, есть доказанный факт продвижения любой политической повестки, ты иноагент. Все, типа, ну. И именно поэтому мы, кстати, сейчас завели Patreon, Один из пунктов, типа, потому что Patreon хорош тем, что деньги, условно, с иностранной карты, они зачисляются вначале на счет Патреона, то есть не на наш счет напрямую, а потом с отделения Патреона в России уже на карту. И поэтому это не считается иностранным финансированием. Юридически. То есть мы получаем деньги не с карты твоей, а с Патреона. Mm -hmm. Подписывайтесь на Patreon. Ну да, вот, я и хотел как раз спросить, собственно, как можно поддержать ваш проект для, окей, okay, для тем, кто в России еще более-менее просто, а вот таким, как я, счастливым Patreon. обладателем белорусского паспорта в Европе? Patreon. Мы вообще, в принципе, делаем ставку именно на Patreon, потому что разовые донаты, они настолько нестабильные. То есть мы в какой-то месяц можем получить больше, какой-то меньше. Мы не чувствуем вообще стабильности никакой. В России без стабильности в России, тяжело. О, ой, очень. Вот бы был какой-то лидер, который... <laughs> ладно. А, а потом... В смысле? А как же Владимир Путин молодец, что-то там отец учитель или что-то там? Политик, лидер а, и боец, Жору. Ай, ладно. Я из Беларуси, у меня другие песни были. <laughs> я Короче, тебя понимаю. Patreon, он э, хорош тем, что мы видим, сколько у нас денег. Мы видим, как, когда они в следующий раз придут и мы можем рассчитывать как-то на будущее, мы можем купить чайник, если он сломался, ну, типа, то есть мы такие думаем, ну, у нас же есть вроде вот эти вот патроны, и они же в следующем месяце тоже скинут примерно то же количество, ну, кто-то может отпишется, кто-то припишется, то же количество денег, значит, мы можем позволиться купить чайник, потому что этот чайник ужасный. Ну, вот, типа так. А разовые донаты, они очень супер приятные, особенно когда они неожиданно большие. вот, но типа, ну, страшно иногда бывает, что вот а что будет, если там опять карантин ведут, там, и мы не сможем проводить мероприятия, не сможем собирать на них донаты, как мы будем аренду оплачивать? Сколько вот. вам нужно в месяц примерно на аренду? 27 тысяч рублей, это сколько? Это тысяча белорусских рублей, да? Почти. Ну да. Тысяча белорусских рублей, триста 360 долларов. Серьезно. Да. Ну а что? А, ну просто Москва и как бы. И Арбат. И... Да. Я Ты... просто вспоминаю, сколько мы платили в Барановичах за помещение. Конечно, меньше, но не настолько. Причем, я так понимаю, наше помещение было поменьше. Гораздо меньше. А... И не в центре. Наше помещение напротив Арбата находится. На станции метро Смоленская одна минута. Типа, это посланцы, на которые все приезжают, если хотят гулять по Арбату. Одна минута, просто пройти один дом, и вот наше помещение. Такая цена. Мы прописали в договоре миллион раз, что он не может изменяться специально. Потому что такая цена условлена тем, что подвал был затоплен водой. Типа. Он был ржавый, старый, никому не нужен. И ну, мужик просто хотел побыстрее от него избавиться. То есть нам очень сильно повезло. Вот. Короче. Я просто, да, я просто помню помещение в Барановичах, Бывали там. И у вас там прям... Офис, Постоянно офис. бывал. Да, и там был офис, офис, и все остальное. И типа, ну оно было.. Сколько у вас квадратов было, если ты помнишь, не помнишь? Слушай, 30, наверное. Вот у нас 60. Ну да, в два раза. Да. Ну и... По цене, я думаю, где-то баксов на 100 вроде дороже только. Но я не уверен. Плюс, а в вашу стоимость входят ли коммунальные какие-то услуги? Ну, типа, мы не платим за коммуналку, потому а, что... Ну, у нас с коммуналкой вот выходило при... чуть меньше, чем у вас. Окей. Интересненько, это, интересненько. Входит и коммуналка, и электричество, и все, что коммуналка. Да, если окупать еще и кухню, то это где-то 40 угу. 40 тысяч рублей нам вот так вот, чтобы мы... Могли себя абсолютно комфортно чувствовать. И получается, 90% этой суммы или 100% вы покрываете из э, донатов. И что-то иногда докидываете, когда влетаете. Нет. 90 или 100% сумму в 27 тысяч рублей на аренду. Угу. Если у нас есть какой-то излишек, котором мы могли бы отбить кухню условно, да, мы его кидаем на аренду на следующий месяц, потому что мы не знаем, как мы будем в следующем месяце. Нам бы очень Нет, хотел... я... Да, я, я спрашивал, то есть, собира... все эти деньги это только донаты. Только Очередной донат. раз, все. Хорошо. Так, мы с вами около часа говорим, и я думаю, что больше часа никто особо смотреть не будет. Мое прошлое интервью было 2 часа, и я сомневаюсь, что кто-то его вообще досмотрел. Поэтому, собственно, последний и главный вопрос. А какие у вас перспективы на будущее? Я скажу. Да, это я скажу. Да, сейчас... Главная наша перспектива это открыться... Не то... Мы открываемся только под мероприятия. То mm -hmm. есть формат такой. Но у нас в этом месяце 5 мероприятий в неделю. То есть мы 5 дней в неделю открыты. И нам бы просто уже хотелось какой-то порог перешагнуть. То есть, ну, условно типа, если мы будем собирать сумму там полтора-два раза больше, чем мы имеем сейчас, мы сможем просто работать 7 дней в неделю, как типа условно антикафе, да, ну, на, ну, на таком банальном принципе. И то есть ну, можно бы просто к нам приходить, работать, читать, кушать, отдыхать, тусоваться. Потому что мы и так, типа, большую часть времени открыты. Но, типа, если работать на постоянной основе, то нужно больше денег, типа, во-первых, дизайнерки нашей, типа, хоть какую-то сумму давать, потому что ну, так работать это невозможно, типа. И условно кому-нибудь платить денежку небольшую, чтобы он мог уйти с работы и там 5 дней в неделю администрировать это все если мы сможем собрать реально денег на Патреоне, на это все, то мы просто откроемся на каждый день. Это вот наша главная цель сейчас. А следующая цель, это моя любимая цель, это снять... Э, у нас есть в Москве метро Электрозаводская, там куча завод, заводских помещений. Это достаточно близко к центру, это типа, ну, одна станция от Кольца, ну, как я не знаю, понимаешь, что нет. Ну, короче, это, это близко к центру. Я это... в Москве сто лет не был. Там куча заводов, и там э, куча лофтов сдается, такие как нам надо, 120 квадратных метров э, с огромными окнами, красивая заводское целый этаж завода, считай. И мы хотим открыться еще и в таком подобном месте, когда у нас будет достаточно денег для этого, э, чтобы люди сидели не в подвале, и чтобы нам хватало места, потому что за, ну, запросы аудитории не соответствуют масштабам нашего проекта. Потому что люди приходят иногда в 100 человек, и нам некуда просто посадить. И мы хотим такие масштабные мероприятия проводить в более масштабном а, помещении. А это помещение оставить под всякие книжные клубы, какие-то лекции небольшие, какие-то там курсы общественной защиты или чего-то еще. Вот. А там уже прям полицейские, концерты и все такое. Вот, Вот это прям супер было бы. Планы у вас, конечно, наполеоновские. Надеюсь, Раз... у вас получится. Так слушай, наполеоновским планом изначально было открыться в Москве. Мы почувствовали, вошли в Раш, и теперь мы мыслям вообще по крупнику. Вот. Ну, правильно. Быть реалистом требует невозможного. Хой. А, ну, я думаю, для, а, в самом конце еще раз напомните, как вас можно поддержать и из России, и за пределов России. Патреон и все наши реквизиты висят в любой нашей соцсети. Таблинг, ты переходишь там Гарты, сайты, все наши соцсети и все остальное. Может быть, у кого-то просто из аудитории, из 14 человек, которые нас прямо сейчас смотрят, тоже есть вопросы, на которые мы могли бы... 18. Бачить. У меня 14 показывает, слушай. Слушай, у меня 19 показывает уже. Вот, да, если просто есть вопросы... Если есть вопросы, да, то задавайте, потому что мы хотели очень каверзных вопросов. А каверзных вопросов не было, они были добрые. Да, хочется прям какой-нибудь гнильцы, знаешь, немного. Да, да, да. Окей, okay, я задаю, какая есть мерзкая история, связанная с вашим пространством? Можно я расскажу? Давай. Так, давай. Марксисты насрали прям на, на пол к, на, у нас в туалете, и Слава это убирал. Прямо на пол, и положили сверху несколько бумажек засраных вот так вот. Я зашла, заплакала, и Слава это убирал потом. Это, мы, когда мы пустили марксистов, был полный пиздец. Короче, это марксисты — это как говнори в Барановичах. Ну, а, как просто люди в Барановичах. Прекрасная шутка. я не знаю. Нет, ну, про марксистов, можно я расскажу про марксистов историю? Короче, были дебаты, марксисты против, там, социалистов, что-то там, это, перед выборами. И Слава говорит, ну это будний день, я возьму, мы все работаем там до шести, а у Славы там график другой. Я работаю в секс-шопе, и у меня сутки двое. И типа я сутки работаю, два дня отдыхаю, поэтому могу чаще типа всякое на себя брать. Да, вот. Слава говорит, наверное, на себя возьму. Uh, он поехал и пишет мне типа, что блин, тут жопа, потому что я должен стоять засекать время, я не могу выйти покурить, я их кормлю, тут там 70 человек, там вся хуйня. Я с работы, уставшая, еду в этот подвал. И прямо возле подвала я вижу огромную гору обхарканных э, этих банок из-под энергетиков и пива, короче, м -м, и бычков обслюнявленных от тайкаса, от сигарет там, и так далее. Я на это смотрю, там прям гора, ну типа, блядь, ну чтобы не спиздуть, не знаю, вот такая. Типа как будто бы там человек пятьдесят стояло и все это собирало. Я думаю, жесть, это что, типа, никогда такого не было. У нас даже бычки не кидают там возле подъезда ничего, потому что все знают, что типа как бы... я Думаю, что это такое, надеюсь, что это не наше. Выходит соседка, моя любимая пупсичка просто, она хорошенькая, она с собачкой гуляет с толстой таксой. Она подходит ко мне и говорит, Наташенька, там ваши ребята очень сильно на намусорили. Ты видишь, что можешь это убрать прямо сейчас, пока другие соседи не заметили? Я такая, блядь, все-таки наши. Думаю, ладно, все, в пизду, пойду за веником и совком. Короче, я спускаюсь в подвал, открываю дверь, а там толпа этих марксистов, и туда просто не зайти за этим веником и совком, а надо убирать прямо сейчас. Я иду, убираю это руками. Короче, вот эту вот эту всю хуйню убираю, убираю, убираю, убрала, пришла, забрала микрофон, произнесла злобную речь о том, как вы будете строить коммунизм, блять, свой, если вы не можете донести до урны четыре шага, блядь, свою банку ебучую. Потом вроде все нормально стало, все разошлись, мы открываем туалета, там насрано на полу. Да. Это о том, что не имеете дело с марксистами. С неомарксистами, наверное, проще. Да. Я не знаю, типа. Тут да у нас есть вопрос, не совсем по теме. Анархизм отрицает полицию? Конечно, отрицает. Да. Я, а... боюсь, я... Ну, слава, мать, я считаю, что институт полиции это то, на чем должно держаться современное общество. Да, вот Слушай, твой сарказм не все могут понять, боюсь, что. А Я на самом деле очень коротко могу ответить. Да, отрицает. И на эту тему одна анархистская инициатива в Беларуси сделала недавно брошюру, называется Зачем милиция? Как раз-таки это анархическая критика института и, собственно, альтернатива, которую им предлагают. В телеграм-канале или на сайте группы Промень можно найти без проблем. А теперь к марксизму и говно. Да. Ты мерзкую историю, Андрей, расскажи теперь. Я не знаю, я просто из-за того, что я там очень много времени провожу, я уже плохо отделяю, типа, разные вещи. Не знаю, у нас в основном всемерские истории, они какие-то канализационные. Повторять этот прогон еще раз не хочется. Не знаю, мне лично бывает неприятно, как организатору мероприятий и все остальное, когда люди банально не читают правила. Такие ситуации буквально по пальцам пересчитать. У нас написано только веганская еда. Не приходите пьяные и не пейте внутри. Вот. Типа, три каких-то правила условных приличия. Они... При этом пьяных мы пускаем, если они не сильно пьяные, потому что он, ну, типа, заходит чувак, но ну, вот он видно, что пиво выпил нормально, ну, двушечку. Ну, типа, он сидит там, смотрит свой кинопоказ, не думаем, ну, не будем мы его трогать, блядь. Он воняет переграммой и воняет, никому не мешать, все хорошо. Но прям, типа, когда пиво внутри открывают, начинает бухать, мы такие, типа, блин, чел. Проводили мероприятия по Нойзу? По, по и по кассетам, Пришли, пишут мне типа в Телеграм, откройте, пожалуйста, дверь. Я дверь подъезда открываю, там стоят чуваки, бутылку водки вот так вот себя вливают. Я говорю, ребят, ну типа, не попадете. К сожалению, нет, не сегодня. Или как, вот с веганской едой, типа, чаще всего люди понимающие, и мы такие, если кто-то приходит, мы говорим, типа, культурно, ребят, у нас веганское пространство, пожалуйста, без... Творожных... Пожалуйста, уберите в сумку ваш кипирки. Так, такого, без, да. без творожных сырков сегодня как-нибудь проживете. Да, у нас есть еда, вот покушайте нашу еду, если вы голодные. Да. Ну и на этой почве были конфликты. То есть, типа, когда люди такие, а почему? Я не могу выпить ряженку прямо здесь. И вот, ну. Мы стараемся быть спокойными в большинстве ситуаций, но только всем люди мы иногда тоже можем как-нибудь нагрубить и все а остальное, но стараемся типа держаться в контроле. Не, не мы не грубили. Мы грубили, блять, когда девочка пришла, нажралась прямо у нас и начала трогать девочек за ноги. Вот и, ну, типа, домогаться, короче. Но если бы это был пацан, он бы въебало, получил прямо там, несмотря на все запреты, а так как это девочка, типа, мы такие. Блин, ну ладно, ну типа давай ее выведем, вывели ее, и она начала громить э, возле лайка, ну типа не возле лайка, а возле как раз белорусского магазина, в котором наша любимая продавщица, которая нас защищала от эшника, начала урны переворачивать. А вот мы на нее орали, пиздец. Ну типа я конкретно. Ну типа в таких ситуациях да, но это очень редко происходит. Там у тебя есть еще какие-то вопросы? Я ничего не вижу. Да, у нас... Вопросов я не вижу. Вижу шутки про баранки, шутки про тебя. В общем, А, я, а что за не вижу? Если смешные, пошути. Да нет, там не особо интересные. А что, каверзных вопросов больше не будет? Давай с какой-нибудь подковыркой задай напоследок вопрос, потому что мы типа очень расслабились из-за того, что нас все очень любят. Типа все такие, ой, вы такие хорошие, вы такие прекрасные, типа, мы так вас любим. Никаких каверзных вопросов. Есть у меня один вопрос на тему последних событий. Как вы к выборам в Мосгордуму относитесь? Голосовали Например... ли за золотого? <смех> <смех> ну, на самом деле, выборы в Мосгордуму у нас был курс лекций по наблюдателям на выборах. То есть там, типа, он пятичасовой был. То есть пять часов материала и, к примеру, вот Михаил Обанов, один из э, таких, типа, либераль, либеральной повестки такой, типа, и вот мы с ним общались, контакт держали, он у нас выступал на каких-то мероприятиях. Да, он нам донатил, хорошо. Да, поэтому вот. как-то с анархической позиции, наверное, со своей личной, мы можем критиковать институт выборов как таковой, типа, что выборы там, без выбора, это все поддержание вот этого института и все остальное. Но, не знаю, мы стараемся в принципе, лояльно относиться ко всем методам борьбы, потому что ситуация в, современном, типа, в современной России, в частности, она совсем пиздецовая. Если уж люди типа решили бороться, то методика, если она типа не совсем отбитая, мы в принципе типа нормально относимся. Если вы считаете, что нужно голосовать, идите голосуйте. Типа, вообще без вопросов. Я была наблюдательницей в СИЗО на этих выборах. Я очень хотела, чтобы в тюрьме люди могли нормально без типа избиений там, и всякого такого, и принуждений, выразить свою точку зрения, потому что, мне кажется, для них это важно. Я сама не голосовала, естественно, но мне хотелось помочь э, заключенным проголосовать нормально, чтобы там не прессовали и так далее. Ну, типа, чтобы они ощутили хотя бы свою причастность к чему-то там и так далее. Вот это все политическая хуйня нахуй, типа, в таких ситуациях. Да, и мы видели там политзаключенного, который тоже голосовал, с тоже одной из участниц, только сами. И то есть мне в принципе понравилось э, вообще наблюдать в СИЗО. Очень смешно общаться с сотрудниками в син по другую сторону а, решетки. Вот. Они такие добрые и милые все становятся очень-очень. Они даже помыли СИЗО 5 водник, и в нем уже не воняло. вот перед выбором тоже знали, что будут наблюдатели. И они там очень-очень елейно нам рассказывали про свои там Кошки. У нас кошки есть. И мы сидели такие умоли. Да. Вау, люди. Этой рукой мы насилуем заключенного, а потом гладим свою кошку. Потом гладим свою кошку. А, такое, по... же, такое же точное ощущение блин, было, А так. можно мерзкую шутку, на она прям отвратительное. Ладно. Но она прям очень мерзкая. Нет. Давай, <с>... когда вы. Давай в самом-самом конце, я это потом вырежу перед Ютубом. Хорошо, договорились. Ну что, тут есть еще новые люди, которые присоединились. Может, кто-нибудь что-нибудь спросит все-таки? Каверзное, ужасно. Да, можно, это единственный шанс нас реально что-то спросить. Или ребята. обосрать. Скажите здесь гадко. Тут, походу, либо белорусы, либо просто ваши постоянные посетители из Москвы, поэтому никто не хочет обижать. Мы, если что, не видим все равно, это только у тебя отображается. Короче, ничего интересного нет. Шутки шутить пока не будем. Хорошо. Там про шутки спрашивают. Да, к сожалению, вопросами нас особо не радуют. Ну ладно. Поэтому давайте, пожелайте людям что-нибудь на прощание, и можно шутить шутку. Хорошо. От а тебя желаю. Во-первых, счастье, второй. <с2> а если серьезно, то, наверное, мы бы хотели, чтобы наш опыт какой-то, который мы поимели, типа, в нашем посаде, чтобы оно распространялось, типа, из-за предела условной Москвы. Потому что нам часто пишут: Ну вот, как организации, да, типа, к нам прилетают вопросы, вопрос: если что-то подобное в Казани, в Челябинске, во всем остальном, и типа мы понимаем, что в городах каких-то нецентральных, да, как Москва, ну, типа, Москва не Россия. Но при этом мне бы хотелось, чтобы типа, вот такой метод вообще, не знаю, можно ли назвать это политической борьбой, но для меня это политическая борьба, и это метод политической борьбы, чтобы он как бы имел какое-то распространение и дальше. Потому что, ну, по-моему, это очень классно, потому что мы это сделали, это, соответственно, мне кажется, очень классным методом и очень качественным опытом самоорганизации на сегодняшний день. Типа... У нас так мало мест, где мы можем спокойно, типа, на горизонтальных каких-то основах общаться и, и повседневно. И вот наше место как раз-таки таким стало, и мне хотелось бы, чтобы это как плодилось, да, чтобы этого было как можно больше. И просто, блядь, не сесть в России сегодняшней, это уже хорошая удача. И в Беларуси. И в Беларуси. Ну, в Беларуси, я не знаю, в Беларуси желаю надолго не оставаться, ребята. Что я могу вам пожелать, это купить билет <смех> От себя пожелаю вам э, верить в себя, потому что это основное, чем я научилась за период действия только сами, потому что изначально это выглядело как, как какой-то сюрреализм, то есть мы пытаемся что-то сделать, мы ничего не умеем, мы не знаем, как это работает, это кажется таким невероятно сложным, мы думаем, мы не справимся, мы думаем, что мы делаем, куда мы тратим свой ресурс, а в итоге все получилось настолько круто и хочется... Даже там после работы туда приезжать только сами, заниматься какими-то вещами, даже супер уставшая, я занимаюсь проблемами только сами. И блин, не знаю. Типа мне кажется, если есть какая-то мечта, э, которая кажется невозможной. Ну, может быть, она не такая уж невозможно. Это я вот банальные инстаграмные штуки говорю. Мы же инстаграме. Верьте в себя, э, ребята, давайте самоорганизовываться. Кстати, мы продаем тренинг личностного роста, от коллектива только сами. Пять шагов к успеху. Ну, я действительно не знаю, как поделиться этим ощущением, что на самом деле, если сильно и хорошо поработать в компании своих друзей, то можно чего-то и добиться. Ну, не знаю, типа, как это выразить. Это очень банально, но мне это греет душ. блин. Вот. А еще желаю всем не сесть в России, в и где угодно. Ну, в Польше а... уже можно и посидеть. Ну, в Норвегии там, я слышала, нормально сидится. Ну, тут, да, условия получше, чем в Беларуси и в России, но я думаю, и шанс присесть тут чуточку меньше, в да. раз 25. Я желаю всем поддерживать людей вокруг себя, поддерживать активистов, оказавшихся в сложной ситуации, активисток, писать письма политзаключенным обязательно, потому что есть политзаключенные, которым писали письма только, когда они находились в СИЗО в первый месяц, а потом им не пишет никто, кроме мамы, и это очень страшно. Они такие медийные, что кажется, что все им пишут. Никогда писем не бывает много, это можете спросить у любого эксполит-заключенного. И, не знаю, если вам нечем заняться, напишите письмо. это В России это бесплатно практически всегда, либо через 7 письмо 100 рублей. А, вот. и этим вы можете спасти какого-то человека от нервного срыва или человек похуже. Вот так. Вот. Ну, от себя могу вам пожелать удачи и да не сесть потому что вы же все-таки в России, а кто-то еще с белорусским паспортом, что повышает риски в два с половиной раза как минимум. Меня... В общем, да, желаю вам удачи и успехов и развития проекту. Спасибо, спасибо большое, очень приятно. Да, и большое спасибо, что пообщались. Это для меня был такой первый опыт. Надеюсь, получилось не так срато, как я думаю. Вот. Мне получилось вроде хорошо. Но, Но это... увидим на, Увидим на Ютубе. Все, счастливо.